Ну короче, зачем я стучил? Подъем. Ах да, это было Какая зеленая кровать, по Вообще, это кровать с толенки, стренгки, ты вообще не понимаешь. Да, я приехал. Всем привет. Да, вот. У меня что-то при Не спрашивай. Ладно, пойдем с тобой кушать. Ну так вот, пойдем. что молчишь? Да пойдем. Опа! Опа! Да, а Ой, Что это, это такое-то? Нам порчу наклали! О нет! Нас накрали! Я... Я, я, я знаю, что это! Это ведьма бабки с третьего подъезда! <coughs> которые да? пирожками! Люда? Которые пирожками нас! Кухню покрали! О нет! А oh, где no. с тобой? Ой! Ой. А Оттуда же! А ты где? Тут стоит подвал Что? проход. А, -а, а, они мой дом и покрали еще. <свист> да, нет, ты говоришь. А, они козылы, я сейчас их офигаю. Нам, пошли, буду строиться еще умнее. <свист> <свист> Ладно, <свист> мы, <свист> я тебе <свист> даю выберемся. Держи. О, это этот, Что такое? Это... это мой любимый напиток. Ой. Ой. Еще... А, тебя, а, у тебя холодильник. дити, <свеч> А где мы это? О, а где подвал? Ой. А где подвал мы? Его своровали. Так, я сделаю. сейчас отфигарю всех. <свеч> О нет, он не исчез, попрыгли. <свеч> а гдели? Вот, я понял, я все понял. Ой, тартики, тартики, тартики, пойдем пошевелю. да, это не так. Пойдем, ну кушать, ладно, то, это пойдем, куши, пойдем кушать то, пойдем кушать торт. Пойдем. Короче, на нас наклали порчу, кажется. Давай кушать торскую. Об окрале. Ой, прям со свечками. М -м, какая вкуснятина-то? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ой, я прям со свечками съел. Ой-ой-ой. Ой, как тебе нравится мой напиток? Да, я, пожалуй, пойду за этим, за, за своим портмоне возьму и пойдем в магазин с тобой погуляем по магазину. Пошли, да, погуляем. Так, где ж мои портмоне? Ой, плавка, прячься. Он? А, вот мой портмоне. Да, портмоне здесь, так, еда для квами, талисманы. Надо, кстати, вернуть, как-то на рубрике? Да, привет. Привет, пошли. Я взял свои портмоне, пойдем в шоп, в магазин. Да. Да. Магазин оси. Погоди, дай напиток выпью. Ой, Ой там похоже новую статую сделали. А, мой напиток на меня так подействовал. Да, это сто процентов напиток. Что это такое? Я сейчас его отфигарю. Огромная свинья. А почему а так? А, -а, а, ты, надо, Беги. Ах ты, Я с ней разберусь сейчас своим я ее сейчас убью. Здесь меня никто не увидит, тики. <шень> hmm. Давай. Где эта свинья? Иди сюда, странная Ш свинья. Ай, как больно. Плаг, Где же плаг, герой? Плаг, плаг, плаг. Держи героя. Плак, плак, плак. Держи камень чудес. Найди владельца ко мне своего. Так, плак отнес камень чудес, наверное, надеюсь. О, вот и суперкот. Ой, какая-то свина Потамас. Пойдем ко мне, пойдем ко мне, моя ты хорошая, моя ты зайка. Кот, ты живой? Да. Понятно. Давай ее. Ой. Такс. А, я уже потерялся, так. И вот туда ее. Такс талисман дачи блок? зачем мне его блок? ладно попытаемся его победить без моего супер шанса я не могу ничего с ним придумать вот серьезно супер -код. я смотрю я ничего не понимаю как что с ним делать может быть так я уже не знаю что с ним даже делать у меня что-то еще и костюм. И очень хорошо. Он немного Я вот... Я еще раз попытаюсь посмотреть что-то. Так. Я его попробую задержать ненадолго. Ничего не приходит в голову. И что нам? Как нам веселиться под шанса? Я не знаю, Все как нам веселиться ну это огромная семью. Блок у тебя, да? Да, блок. Смотри, это свободная территория, может как-нибудь сломать его. Я О, сломать не знаю, обычно супершанс мне говори, что с ним делать, а тут он молчит. Молчит. Так это молчаливый супершанс. Да. Делать. Не знаю, у меня только на ум приходит одна типа яму, что ли сделать. Но все вот так невозможно выиграть. К нему найти невозможно. А может быть у нас с тобой не хватает силы? Ну по типу может нам нужна дополнительная помощь. В городе не особо. Наверное такое подойдет. Отвлеки его пару минут. Эй, иди сюда, Полин. Тики, Полин, объединитесь так и теперь я Голден Бак. Ой, ну что-нибудь так. Ишала! Нет, у меня с помощью. Надо же Шала. Быстрее, ешь, Я не могу ешь, его ешь, даже ешь. парализовать, он не дает, чтобы я его парализовал. У меня плак долго есть. Плаков, наконец-то. Плакок, полгода не Плакок буду, Не понимаю. Как нам? Это у него шизофрения какая-то. Может, на что он надо как-то с высоты? Жала! Я не знаю, может, тебе... Так, я просто ему ударил. Вот, он парализован. парализован. Ну, что теперь это нам даст? Я придумал! Так, я придумал, и... Удар! Все. Не... У, 30... да. у меня 30 секунд. Ладно, давай. Ладно, давай. Так. Тики, Полин, разъединитесь. Тики, мы справились, молодцы. Но есть одна маленькая проблема. Монстр ничего не успел удотворить. И это очень хорошо. Я не успела использовать силу созидания. Тики, прячься. Он нужно будет сейчас поговорить с игрокатом. Тики, давай! À... Так, Такс. Так, написать приготови сообщение: встретить на магазине Россия. Так, где этот код Странно. Ой, кот! Кот, кот, кот, кот, кот. Кто, зачем звал? А, я звал затем то что будет начеку потому что по у нас новый злодей, потому что смотри полгода никто не появлялся и тут бац и какой-то аккуматизированный, не аккумулизированный, я так и не понял кто это. Чтобы <клёх> даже акума да, не вылетела. Не акума, не мог это что-то или сильнее. Это что-то что другое, то ли с ним какой-то. Я не знаю, это просто будь на щеку. Из-за того, что полгода никто не появлялся, я забрал у всех камней чудес. Думаю, это что у нас стовые проблемы. Так что будь на щеку, хорошо? Да. Все, пока. Тики, перевоплощаюсь. Да. Кушай, котик. Кушай, Тики, и пря... пряешься, да. Так, ага. побегу-ка я туда, побегу ка пока я побегала домой, нужно еще поесть, там заниматься другими делами, лука. Что? Ты в порядке? Да, в порядке? да там, там дня это свинопатам, он ушел, да. Ой, эм, так, предлагаю с тобой пойти погулять, прогуляться, вот. Надеюсь, Никак в тот раз. Да, мы так и сходили с собой в магазин России, там вкусно да. что-то должно быть. Пить мой любимый напиток. Mm -hmm. Классно, у меня осталось чуть-чуть твоих напиточков. Туки-туки. Пойдем зайдем к твоей Давай. бабушке. Пойдем зайдем к твоей бабушке. Она до сих пор мне не платит. Дед Ваня. Дед Ваня. Бабушка Алиса. Ой, что это? Вот я -Люси. бабушка Люся. Бабушка Люся. Когда вы будете мне, что это не за Она, кажется, я... брекеты вставила. Да. Брекеты. Так, я возьму есть малиновый пирожок. Блин, а а что у меня взять у неё? А мне, мне, мне не платят, мне никто не платит, я на птицах. работы мне не платят. Но я мне возьму блинчиков, я люблю блинчики, Возьми сегодня на ужин работа посмотрим, мы что-то кафе. да, других кафешек есть, что-то на ужин взять. Блинчиков взяли. Да. Можешь ещё а Что Ну, Ведь я с тобой. Я, я с тобой поделюсь. Любимые напитки. Я с тобой поделюсь. Так. А что это пусто здесь, погоди. А, вот, любимые напитки я даже, мне даже за мой магазин. Вообще. Я... Все застой. Кукур, что ли? Закрыто, что ли? А же я на новую тетель буду ходить? А, Жанна и Маринет закрылись. О, нет. Это че? А ты где? А Это все. Можно выпить. Тут вот работал бывший, по-моему, не Маринет. Маринет. Ничего вот себе! А что там цены подорожали? Да тут вообще. Да вы что вообще что-то Так что? Не, я работаю на пяти... Мне вообще не платят. Вы что такие цены? Ладно, вот за сэндвич еще ладно. Что у меня такая дотягивается? Сэндвичи. Да, они то самое это. Я тоже ставишь, у меня деньги не резиновые. У меня вообще их Кстати, продаю дубовую. Эм, дубовая живая. Короче, дубовая Продаю. Хотите у меня купить? Зав... Mm. Ну все, пойдем с тобой этот кушать. Ну да, да. Yeah. Yeah. No, yeah. только не в этом расстоянии. Да. Он еще деньги попросит за то, что мы а, сейчас... За то, что на да, экскуре. пойдем лучше домой и посмотрим у Вот. Отсу... А, сегодня отсылка на Уидениса. Вчера была отсылка на Уидениса. А, смотри, Вэнсдей. Вэн. Да. я это, э. это сказала, я не знаю. Э. Ну, это вот. короче, короче, мне кажется, мы становимся Вэнсдей. Да. Ну, так, все, давай побежим. На... Этот. Все побежали смотреть сериальчик Вот те, кто досмотрели эту серию до конца, то напишите у курва в комментариях и вы попадете в следующий э, ролик в топ комментарии Все, кто напишет слово у курва, всем дачей, всем пока-пока.